Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите этот видеоролик, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Блюк. Ну что ж, вот и пришло время для очередного выпуска из плейлиста видео вакансий в Польше. Для тех, кто может быть смотрит меня впервые, хочу сказать, что я сейчас являюсь координатором в польской группе, в польской фирме по трудоустройству Группа Прогресс. Это одно из серьезнейших и крупнейших агентств по трудоустройству иностранцев в Польше. В этом разделе своего видеоблога я рекламирую их вакансии, то бишь зачитываю их вам и подробно как бы, объясняю, что к чему там в этих вакансиях, говорю о их плюсах и минусах. Многие из вас задаются вопросом, как я заметил, по комментариях, для чего вообще существуют эти видео, если можно просто <смех> описать вакансию, мол, нафиг ты это засчитываешь, смысл этих видеороликов, просто засчитываешь вакансии, берешь с интернета там вакансии каких-то координаторов и засчитываешь. То же самое может найти любой человек и сам прочитать. Объясняю, во-первых, вакансии, которые я вам засчитываю, это не какие-то там вакансии, это своего рода уникальные Вакансии в том плане, что я сам полностью составляю то, что я зачитываю. Второй такой именно составленной в таком плане вакансии вы не найдете нигде больше в интернете, потому что мне подают из агентства, сначала в агентство подают польские работодатели информацию о работе, потом из агентства подают мне информацию очень неполные частями я уже составляю описание полной данной работы сам выкладываю в интернет в письменном виде и выкладываю вот в таком видеоформате. Для чего я это делаю? Ответ, по-моему, очевиден. Я делаю это для того, чтобы быстрее распространить работы по интернету и быстрее распространить данные вакансии по интернету. Будь то по средствам просто письменным, в моих группах ВКонтакте, в Фейсбуке и в Одноклассниках, ссылки на которые вы, к слову, найдете в описании к этому видео, так и в других группах в интернете, так и по средствам видео. В видеоформате также распространяю информацию о актуальных вакансиях и как показывает практика, это работает весьма и весьма неплохо, поэтому я и впредь буду так делать. Еще одна причина, это естественно вы видите обратную сторону человека, который предлагает вам работу, то бишь меня. А как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать. В общем, меньше слов, больше дела. Сегодня долгожданная вакансия, наконец-то появились работы для специалистов. Я знаю, что многие из вас ждали данные работы, особенно вот сварщики мне часто писали. И вот появилась такая работа, появилась работа в Гданьске с сварщиком на метод 111 э, электрод. Вот. В той же фирме появилась и работа жестянщиком. Поэтому сегодня я вам буду описывать в одном видеоролике две вакансии, две работы сварщиком и жестянщиком в польской фирме в Гданске. И начну я, пожалуй, с жестянщиков. Итак, жестянщиков требуется 15 человек в Гданск. Задачи изготовления покрытий из листового металла для теплоизоляции. Теплоизоляция и холодная защита, трубопроводы, колени, редукции, тройники, плоские и выпуклые, торцевые заглушки, колпаки для клапанов и фланцев, изготовление покрытий из листового металла для акустической и антивибрационной изоляции теплоизоляционные крышки вентиляторов э и так далее. Также Прокладка листового металла, жестяные и основные слесарные работы, связанные с подготовкой защитных элементов, контроль составляющих жестяных элементов, оценка технического состояния изоляционных элементов и защитной оболочки, выполнение демонтажных и монтажных работ, а также техническое обслуживание и ремонт покрытий, работы в модернизации алаганных щитов и изоляций. Требования: Опыт работы в аналогичной должности. Никаких противопоказаний к работе на высоте выше 3 метров. Приветствуются водительские права категории Б, Мобильность. Ну, чтобы был подвижный человек, мобильный, понятно, да? Рабочие часы от 10 до 12 часов в день. Можно работать по субботам от 6 до 8 часов. Можно вырабатывать до 240 часов в месяц и больше. Зарплата, самая интересная зарплата, 13,5 злотых в час нетто, возможны авансы, можно без знания польского языка. Внимание, без знания польского языка можно. Можно ехать по биопаспортам, желающим делают карты по быту. Делаем. Проживание предоставляется бесплатно в хороших условиях, ссылки об условиях проживания вы найдете в каждой вакансии, описанной письменно в моей группе ВКонтакте, Фейсбуке в Одноклассниках. В каждой вакансии будут вставлены ссылочки на видео об условиях проживания в хостелах от фирмы по трудоустройству группа «Прогресс». Там же будет написана и моя инфо контактная информация в каждой вакансии, которую я выложил в своих группах и вообще в группах в интернете. Также обязательно на группы мои подписывайтесь, не забывайте, чтобы быть в курсе самых актуальных свежих работ в Польше. Мой номер сейчас на ваших экранах. В общем, звоните, пишите, не стесняйтесь, потому что вакансия горячая, такие вакансии долго не задерживаются. Э, так что не тормозите, <смех> э, можете писать, звонить, э, то есть будем договариваться, будете приезжать зарабатывать деньги. Э, ну и что касается локализации, уже посложившейся традиции, значит работа в Гданске, как я уже сказал, вот на ваших экранах, кто может быть, не знаю, <смех> по какой-то причине не слышал об этом замечательном городе, и не знает, где он находится. Вот он, портовый город, прекрасный. Население 459 919 человек, данные на 2015 год. Поморское воеводство. Площадь 262 квадратных километра. Короче, классный большой город. Ну и вот там, в принципе, будут работать те, кто приедет на данную работу. Фотографии этого замечательного города, к вашему вниманию. Ну что ж, друзья, на ваших экранах был прекраснейший польский город Гданьск, но я продолжаю марафон видео вакансий. И следующая вакансия от это, вот этого же работодателя, также в городе Гданск. Это самое вкусное, пожалуй, на сегодняшний вечер, на сегодняшний момент. Это долгожданная вакансия сварщиками метод 111 электрод. Требуется 12 человек на данный момент. Должны быть аттестованы с аттестатами. Можно там украинские, белорусские, ну, смотря кто вы там с Украины, берите с собой украинские аттеста, сварщика, с Беларуси, белорусские, там не знаю, с России, российский, с Таджикистана, таджикский. Кстати, можно и грузинам устраиваться на данную работу, потому что грузины часто звонят в последнее время, поэтому акцентирую на этом особенно внимание в общем задачи очистка сварного шва электродная сварка прививка <свят> несущие конструкции для покрытий из листового металла короче электродная сварка несущих конструкций для покрытий из листового металла оценка технического состояния несущей конструкции сварка на герметичность пробок которые уплотняют отверстия в резервуарах трюмах изолированных пенополиуретаном пенополиуретаном требования опыт работы в аналогичной должности никаких противопоказаний к работе на высоте выше трех метров приветствуются водительские права категории Б, ну и мобильность конечно как всегда Рабочие часы 10-12 рабочих часов в день, можно работать по субботам, 6-8 часов по субботам можно работать. Вырабатывать можно больше 240 часов в месяц, зарплата 15 злотых в час, нетто. Возможны авансы. Можно ехать без знания польского языка также, ну, естественно, потому что тоже работодатель можно ехать по биометрическим паспортам, желающим, делаем карту бабыту. Смотрите видео об условиях проживания, опять же ссылочка будет, ну это видео можете найти как у меня на канале на YouTube, так и ссылочка будет в каждой вакансии, которая выложена в моих группах и вообще в группах в интернете. Ссылки на группы, еще раз повторюсь, в описаниях к этому видео вы сможете найти. Контактная информация моя, а также там мой номер телефона, ну его вы видели уже и на своих экранах, поэтому как бы без проблем, звоните, пишите, будем договариваться, едете в Польшу и зарабатывайте деньги, как говорится. Ну что можно сказать о минусах одной и второй работы? Минусы известны, это для сварщика естественно вредные условия труда в том плане, что нужно все-таки дышать будет. Ну, как и любая работа с дышать придется этими испарениями вредными. Эти все минусы известны. Работа, что касается в помещении или на улице, работа будет как в помещении, так и на улице. Если какие-то еще возникнут вопросы у вас дополнительные, спрашивайте уже по телефонам либо пишите в комментариях, опять же, и вообще обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете вообще по поводу этих роликов и по поводу трудоустройства в Польше. Интересно послушать ваше мнение. Также не забывайте задавать свои вопросы на любые темы, связанные с жизнью и работой в Польше. И не забывайте про лайкать чужие понравившиеся вам вопросы. Тогда я буду знать, на какие вопросы отвечать в своих будущих видеороликах из плейлиста «Антоха отвечает». Ну а на сегодня у меня, пожалуй, все. Те из вас, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь на него, если вы, конечно же, заинтересованы в жизни и заработке за границей. Также подписывайтесь на мои группы в ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. И ставьте свои лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравился ли вам этот видеоролик. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.